Привет, с вами Сергей и сегодняшнее наше видео будет посвящено инкубатору HHD-56 лет со встроенным овоскопом. В данном видео мы сначала его распакуем, посмотрим на его комплектацию. Я вам расскажу про блок управления, про все кода, обозначения, как настроить Каждый параметр на этом инкубаторе И в конце видео вас ожидает бонус Мы его разберем и посмотрим Что же все-таки там внутри Какие там запчасти, комплектующие Поэтому начинаем с распаковки Картонная коробка внутри Пенопластовый кожух если вы покупаете инкубатор HD, не выбрасывайте этот кожух, он вам пригодится в процессе инкубации. Во-первых, он сделан из такого красивого плотного пенопласта и во-вторых, многие птицеводы его используют как дополнительный утеплитель. То есть некоторые используют только нижнюю часть, и ну, вдруг у вас выключат свет, вы можете накрыть, и он вам сохранит на 3-4 часа ваше тепло легко. Итак, достаем инкубатор. Напоминаю, это модель саваскопом. Что же внутри? Внутри него, под этой крышкой, находится, во-первых, упаковочный пенопласт, чтобы он при транспортировке не разбился, не повредился, не поцарапался. Колба для долива воды с длинным носиком. То есть, этой колбой вы будете наливать через боковое отверстие, которое находится вот здесь вот. Налили в колбу теплую воду, вставили, вот таким вот движением наполнили канавки для воды. Шнур, инструкция. Инструкции будет две: одна на русском, вторая на английском. Так, сейчас мы его включим. И покажем, чем же все-таки отличается модель 56 от модели на 56S LED со встроенным авоскопом. Отличается она именно функцией подсветки яиц, то есть авоскопа. У данного инкубатора на блоке управления есть дополнительная кнопка. Вот она. Сейчас инкубатор запустится. Вот И при нажатии на эту кнопку все заложенные для инкубации яйца можно будет проверить на их качество. С помощью вот такого нажатия. Все яйца внутри, которые заложены, вам сразу будет видно, как развивается зародыш. Где, это, где он не развивается, можно сразу отбраковать, высунуть изнутри. Блок управления данного инкубатора состоит из дисплея, клавиши Reset, то есть сброса параметров инкубации, клавиши включения аваскопа, клавиши Set настройки, клавиши плюс-минус, то есть выбор параметров, и клавиши включения выключения Итак, на дисплее мы видим первый параметр это таймер обратного отчета то есть время до следующего переворота яиц второе порядковый номер дня инкубации третье текущая температура текущая влажность индикатор работы вентилятора и индикатор нагрева то есть то что в данный момент Включен тен и идет набор температуры. Что мы можем сделать? Например, если мы нажмем клавишу RESET, мы полностью сбросим первые два параметра. То есть время до следующего переворота, переворота и порядковый день инкубации. Таймер обнулится и все начнется сначала. Второе. Если вам нужно выставить температуру, происходит это следующее. Нажимаете клавишу SET, вам на дисплее будет указана температура, которая установлена. По умолчанию это 38 градусов. Чтобы выбрать нужную температуру, повысить или понизить, используйте клавиши плюс и минус. Вот давайте, например, ее понизим на 37,5. И чтобы подтвердить ваш выбор, нажмите SET. Все, установлена температура 37,5, и вы можете это проверить. 37,5. Чтобы вернуть ее до значения 38, опять повышаем, нажимаем клавишу SET. Все, температура 38, пожалуйста. Дальше, чтобы зайти в режим программирования, вам нужно нажать и удерживать клавишу SET. Несколько секунд. А теперь я покажу механизм встроенного овоскопа, то есть то, из-за чего многие клиенты покупают этот инкубатор. То есть в каждой каретке переворотной внутри вставлена металлическая пластина со светодиодами. Не лента, а именно металлическая пластина, так как светодиодная лента, у нее низкий срок эксплуатации. Вот сейчас я его так аккуратно отщелкнул. Вот. Вот эта пластина. То есть вот на нее сверху напаяны светодиоды, как вы видите. Сейчас включим даже их. И, собственно, при нажатии на клавишу светодиоды загорается, и вы сможете контролировать качество развития птенцов, не вынимая яиц из инкубатора. То есть, когда у вас яйца, закладка в инкубаторе полная, вы затемняете обязательно помещение, чтобы было хорошо видно. Нажимаете клавишу.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 то тут также есть отверстие, которое вам лишнюю воду сбросит. Поэтому не переживайте, здесь все продумано. Инкубатор хороший, однозначно вам понравится. Итак, в этом видео я вам рассказал полностью все, что знаю об этом инкубаторе. Показал, разобрал. Я надеюсь, вам видео очень понравилось. И, естественно, вы будете писать в комментариях, Сергей, ну где же купить это чудо? Будете ломать голову э, искать его в интернете, поэтому я вам сразу помогу. Заходите на наш сайт э, hhd.in.ua. Э, ссылку вы найдете в описании под этим видео, либо вот запомните, вводите и там вы найдете этот инкубатор с актуальными ценами. Еще вы у меня спросите, Сергей, ну а как же, если он поломается? А я вам отвечу. А он не поломается. Это хороший, качественный инкубатор. На него один год гарантии. И после гарантийного обслуживания производится без проблем, потому как у нас есть тены, нагревательные элементы, блоки управления, детали корпуса, крышки, светодиодные ленты. Вдруг там один диодик перегорит, мы вам легко заменим. Вентиляторы, датчики температуры и влажности. В общем, обращайтесь и... Мы вам поможем с приобретением этого инкубатора. И если данное видео вам понравилось, оно не может не понравиться, то вы, естественно, пишите комментарии. А если не понравилось, тоже пишите комментарии. Значит, нажимайте на колокольчик, лайкайте и смотрите другие видео на нашем канале. Пока!